А за почему обычно люди не могут выйти из-за трудительного положения? Это связано с тем, что они угрюмые, и это связано с тем, что они разбитые или сконцентрированы на чем-то плохом. Смотрите, как устроена жизнь. Помните, я рассказывал уже два примера. Они, конечно, очень такие банальные, но все равно хотелось бы еще раз о них сказать. Помните, когда-то в своих вебинарах, или вернее, часто в своих ступенях школы и в своих вебинарах я говорю о том, что несознание формирует события, А чувства формируют события. Именно поэтому в случае, если человек формирует определенным образом чувства, то в его жизни формируется что-то другое. Итак, возьмем для примера материальное благополучие человека. Итак, богатый человек радуется, потому что у него есть богатство.